Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для тельцов на вторую половину августа 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Колодой. Ну что ж, замечательная карта. Карта мира. Карта мира – это старший аркан. Последняя в череде старших арканов говорит о завершении, успешном завершении какого-то цикла, какого-то периода вашей жизни, какого-то, может быть, проекта для кого-то, главы вашей жизни. Причем вот это вот завершение, оно в то же время является и началом чего-то нового. Например, вы закончили курс, повышение квалификации. Теперь вы можете, например, работать на более высокой должности, зарабатывать больше денег, что-то вот в такой области. Еще эта карта такая мира, то есть всего заграничного, какие-то дальние страны, путешествие может быть, работа, работа за границей, командировки, переезд за границу, может быть, по этой карте, или общение с иностранцами. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема. Ух ты! Вот и тема двух последних недель августа для тельцов. Тема «Деньги». Туз Пентаклей. Предпоследняя неделя августа, и у вас колесо фортуны. Рыцарь кубков. Карта мага и карта влюбленных. Какие карты? Последняя неделя августа для тельцов, и у вас королева кубков. Карма, возрождение, карта к возрождению, карта шута и карта суда именно, я просто поражаюсь, это какая-то просто сказка какая-то, во-первых, в основном все одни старшие арканы, посмотрите, начиная с карты мира, колесо фортуны, карта влюбленных, карта мага, туз карма, то есть возрождение, карта шута, карта суда, это что-то такое необычное. Давайте будем считать, что это не только на две последние недели августа, а на более, когда много старших арканов, это более такой значительный период для вас, причем очень и очень успешный, мои дорогие тельцы. Ну давайте начнем с темы. Тема туз Пентакли Большие деньги, причем неожиданно. Это какие-то выплаты вы можете получить, прибавку к зарплате, денежный подарок какой-то, выплаты по страховке, на которые вы уже, может быть, и не надеялись получить, или наследство. Что-то такое крупное. Иногда эта карта проигрывается как крупная покупка, покупка жилья или продажа жилья и получение вот этих вот денег, автомобиля, может быть, или продажа, или покупка. Ну, что-то такое очень крупное для вас, мои дорогие. Ну, и колесо фортуны крутится для вас. Удача, удача на вашей стороне. Планируйте что-то в этот период, потому что у вас все будет получаться. А кому-то, для кого-то, если вы ждете, например, предложения на работу, может быть, вы ходили на интервью или подавали свою CV, вас могут позвать на работу. Рыцарь кубков протягивает вам вот этот вот кубок, кубок радости, кубок, вернее, того, что вас обрадует. А кому-то могут сделать предложение руки и сердца, кто-то, может быть, признается вам в любви. Рыцарь Кубков – это, может быть, молодой человек, недостигший молодой человек, или дама, недостигший возраста 40 лет. Это водная стихия, это рыбы, раки, скорпионы. А скорпионы – ваш противоположный знак для тельцов. А, ну, а вот если про любовь, так тоже. Посмотрите, тут, кстати, такой же символ на карте «Колесо Фортуна» – это «Деньги». Это вот это вот Пентакли. Я думаю, скорее всего, предложение может быть именно... Либо человек может быть обеспеченный очень, то есть вы вот в такое вот благосостояние вступаете, или вам предложат что-то, может быть, связанное, что-то с таким вот крупным финансовым, может быть. Опять и тут и чаши, и Пентакли. Ну, ну, замечательно, замечательно вообще. Хотите с романтической точки зрения, хотите с финансовой, с работы, с точки зрения работы карьеры бизнеса то тоже все очень позитивно про любовь, так вообще, карта влюбленных, карта мага, новое начало, то есть вы начинаете новую совместную жизнь, все в ваших руках, вы оба, но ну, совместные, либо становитесь парой, может быть. Карта влюбленных – это более серьезные отношения, длительные отношения. Если вы только вступили в эти отношения, будет длиться очень длинность, долгое время. Если это уже вы, уже как пара, то, опять-таки, это... Это не на один месяц, не на год даже. Это длительное отношение, карта влюбленных. Карта мага – все в ваших руках. Вы сами можете построить себе счастливую жизнь. Карта мага говорит о том, что нет предела вашим возможностям, особенно когда счастливая пара. Вы можете все сделать в своей жизни своими руками. Купить дом, завести семью, воспитать детей, быть счастливыми, поездить, отдыхать. Понимаете, все, все, все возможно, если вы оба хотите одного и того же. Тем более карта номер один, карта мага, это новое начало. А карта влюбленных для тех, для кого любовь не ваша тема, это карта выбора, сделать правильный выбор. Причем, знаете, такой выбор между черным и белым, то есть две, два совершенно разных варианта. Например, один вариант у вас устроиться на работу, где могут, может быть, вам предложили, или начать заняться своим бизнесом тоже, может быть, вам предложили заняться своим бизнесом. Два варианта совершенно разных. Если вы между людьми выбираете, они совершенно разные люди, то есть но обладают совершенно разными качествами. Характером, но оба человека могут быть, например, если вы нанимаете на работу свою, свою, свое дело, свой бизнес, они оба совершенно разные, но могут принести какую-то вот пользу для вашего дела. Кстати, карта влюбленных представляет старший аркан, представляет знак зодиака близнецов. Может быть, кто-то из близнецов для вас очень значительный, значителен. Возрождение, карта Возрождения и королева кубков. Опять, тут королева кубков это женщина элемента воды, раки, рыбы, скорпионы, либо любая влюбленная женщина, потому что любая влюбленная женщина, какого бы знака она ни была, она превращается вот в эту вот королеву кубков мягкую, любвеобильную, заботливую, интуитивную, вот, чувствительную, чувственную женщину. Королева кубков так как вот люди водной стихии, у них высоко развита вот эта вот чувственность и чувствительность, интуиция, это может быть карта эзотерика, таролога, может быть даже психолога, либо карта матери может быть, мать заботливая, вот это вот она готова, готова как бы окружить вас своей заботой отдать вам вот эту вот чашу-чашу полную любви. Может быть, мама, да, мама, может быть. Либо вы влюблены, если вы женщина, несмотря на то, что вы у нас земная стихия, вот эта вот э, мягкость начинает проявляться в вас. Что еще может быть для мужчин, хорошая партнерша, партнер, может быть, ваша женщина, вот это вот. И второй шанс. Что такое второй шанс? Карма, возрождение, то есть... Кто-то, может быть, если бы вы были, у вас были какие-то проблемы, может быть, у вас был конфликт какой-то, это карта примирения, дать второй шанс этим отношениям, дать второй шанс, или судьба дает вам второй шанс, может быть, вы уже были до этого в отношениях, может быть, вы в разводе, или у вас были длительные отношения, в одиноки сейчас, и судьба посылает вам вот этот вот второй шанс, карма работу, то есть тоже, понимаете, судьба дает вам второй шанс вот по работе, по карьере, по, по бизнесу по вашему, что-то новое, что-то вам вот колесо фортуны это и карма вот это вот, они посылают вам позитивное. Опять два старших аркана. Карта суда справедливости. Здесь либо кармическая справедливость, что заслужили, может быть, после долгого какого-то у вас проблематичного периода, наконец-то заслужили вот эту вот благодать, которая, про которую говорят вам карты Таро. И карта шута начать с нуля. Начинаем с нуля. Вот эта вот смелость. Вообще, как... Шут, он как ребенок, он делает первые шаги в, в чем-то, свое путешествие начинает вообще в колоде Таро, старшие арканы начинаются с нулевого, с номера 0, вот этого, с нулевой карты, карта Шута, это называется путешествие Шута, то есть он начинает свой путь, первые шаги. А потом у нас карта номер один, карта вот мага, то есть я все смогу. Тут он пока по-детски вот так вот, знаете, даже какое-то вот бесстрашие. То есть я все смогу, я сам, а тут вот тоже говорит я сам, прыгну с обрыва, займусь чем-то, даже какой-то вот такой вот авантюризм что ли. Можно, например, вот по этой карте пойти на работу, в которой вы ничего не понимаете. То есть, ну, взяли меня, да, разберусь. То есть, ничего не понимаю в этом деле. В компьютер не знаю, как компьютер включить, да, разберусь. Вот так вот, может быть. Или бизнесом займемся, причем таким, которым ничего не, не понимает, да, как-нибудь справлюсь. Вот это вот. Иногда смелость, как говорится, не. Кто не пьет шампанское, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Вот так вот, вот этот вот риск какой-то может быть, начало новое, что-то в вашей жизни. И очень хорошая карта суда и справедливости для тех, у кого на самом деле есть какие-то юридические вопросы. Все разрешится в вашу пользу, весы эти будут уравновешены, карма тоже. Кстати, карта называется «Кармическая справедливость» тоже. Или, знаете, вопрос решится 50 на 50, то есть если вы, например, боретесь за какие-то выплаты, за какие-то деньги, то суд решит, что все должно быть справедливо, и вам 50%, и тому человека тоже, но вопрос завершится, закроется. Либо, вот я как сказала, это может быть заслужили, вот кармическая такая справедливость, заслужили тоже вот эту вот всю вот эту вот благодать. Посмотрите, давайте посчитаем, сколько старших арканов, раз, а посмотрите, какая карта... Я... Это просто сказка какая-то. Туз кубков под картой мира. Под тузом кубков у нас карта солнца. Она самая позитивная карта в колоде Тара, а под ней еще карта верховного жреца. Все одни, а под ней еще десятка кубков. Просто сказка, мои дорогие тельцы, не э, вот эта вот вторая половина месяца а августа для вас, это просто какие-то... Планируйте, дерзайте, начинайте, все можно в этот период для вас и дальше, потому что столько старших арканов, что э, можно все. Давайте посмотрим, что расскажет нам карта Ленорман. какую дополнительную информацию для тельцов. Добавят карта Ленорман. Карта дома очень хорошая карта. Стабильности. Карта влюбленной женщины. Ну, либо любой женщины. Вот такой крыс. И деньги. В дом ваш, мои дорогие. Ну, что, если женщина, то это вы. Я думаю, что деньги, дом вот это все к вам перейдет через отношения. Потому что розочка вот это вот это все-таки символ влюбленности, отношения, рыбы. Это символ э, финансов, финансового благополучия. Карта дома – это стабильность, это дом, это корни, это вот это вот э, благосостояние. Тоже очень и очень позитивно. Давайте посмотрим, что добавит оракл мудрости. Глубокие. Ой, карта совы – это вот это вот мудрость. То есть относитесь ко всему, знаете, продумывайте все, не торопитесь. Ну, вообще, вам не свойственно торопиться. Ваш знак, знак Тельцов в колоде Таро представляет вот это вот верховный жрец, то есть Ирафан. А он никуда не торопится, он все глубоко обдумывает, он всегда все проверяет, то есть пропускает через себя, как у него все там через какие-то духовные каналы внутренние. И так и вам. Карта, знак совы. Глубокие знания. То есть обдумывать все. Не стоит никуда торопиться. А торопиться вам, в общем-то, и некуда. И ваша последняя не перестаю, перестаю удивляться вашему раскладу сегодня. Тройка чаш, карта, когда мы собираем друзей, близких близких друзей, людей, которые близки нам по духу, или ваших близких, родственников, может быть, кого-то, люди, с которыми вам хорошо. И вот празднуем что-то. Обычно эта карта называется празднование после сбора урожая. То есть достигли, есть что праздновать потрудились на славу, то есть взрастили что-то, получили что-то, и вот теперь пришло время как бы отдохнуть, отдохнуть в кругу близких друзей. Очень хороший расклад, всем удачи, если вы первый раз на моем канале, подписывайтесь, нас уже почти 99 тысяч, было бы очень хорошо, если бы нас было 100, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, и до новых встреч, до свидания.